Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Этот шоколадный пирог я считаю не только очень вкусным, но и супер зрелищным. Можно сказать, пирог с сюрпризом. Вы разрезаете это изделие, а там такая красота. В общем, вкусно, красиво, необычно в одном флаконе. В творог засыпать крахмал, кокосовую стружку, сахар и добавить два желтка. Перебить погружным блендером до состояния кашицы. Из нее будем скатывать шарики. Их достаточно, чтобы заполнить форму диаметром 20 см. Дно формы застелить пергаментной бумагой, а бортики смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Приступим к тесту. Муку, крахмал, какао и разрыхлитель просеять и смешать между собой. 6 белков взбить с сахаром до твердых пиков. 4 желтка тоже взбить с сахаром и щепоткой соли. Влить в них растопленный черный шоколад. Все смешать. В эту массу будем добавлять приготовленную ранее сухую смесь и взбитые белки. Делать это нужно в несколько приемов, пока не получится вот такое довольно жидкое и легкое тесто. Им мы зальем творожные шарики и отправим запекаться 35-40 минут при температуре 180 градусов. Дадим пирогу немного остыть, освобождаем его из формы и снимаем бумагу. Для глазури растопить шоколад, добавить немного сливок и сливочного масла. Залить ею перевернутый пирог, разровнять. При желании присыпать кокосовой стружкой. Оставить пирог остывать, а шоколадную глазурь застывать. Время резать. Пористое нежное бисквитное тесто, симпатичные творожно-кокосовые шарики и густая шоколадная глазурь. Сочетание беспроигрышное. Думаю, пирог оценят не только любители шоколада. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит! и обьянтул.